Локер, дорогая, с вами и сегодня мы будем играть на таком сервере, проекте, все что угодно в World. Да, надеюсь, у меня там все, что могут, не отберут на других серверах. Да, да, играл я здесь, да. Ну ладно. Поехали! Ну и сейчас к вас мы будем, наверное, в... Даже не знаю, ребят. Давайте в Мардера. Почему бы нет? Кстати, мы сейчас, наверное, можем одного ютубера встретить. То что я что видел, там какой-то ютубер. Так. Делал стрим. Кто то такой? Хогвартс. А, -а, а вот кто то такой. Ты Хогвартс. Ладно. Ага. Не надо. Не надо, да-да. Не получайте оружие. Сейчас бы еще... ебануто что такое бывает погнали еще раз в марбра на лороде бывает все черно ну, того что здесь блин 80% читеров о киберпанк хорошо Верпанк топ. Кто не согласен, тот не согласен. Кто согласен, тот крутой. Кто не согласен, тот тоже крутой. Блин, красиво. Нихера себе. Это надеюсь, блин, не будут лагать. Нихера. а, -а, -а. Слышите вы, покупаю проходочку. А! Я был маньяком всё это время? Нет. Да. На этом сервере может произойти все что угодно. Но у меня могут быть и читеры, и не читеры. Да. Два процента! Не офигели на стандартных серверах по тридцатке! Ладно, забудем тоже здесь читеры И, И такое бывает Ладно, погнали на дуэльки, тогда уж я хозачиваю Что? Ш что? Где согрешил? Майнкрафт, Майнкрафт Он приближается Пупсик, где мой помогатор Ищет. Где мой супергей Ребятки, у кого-нибудь есть супергей Дома? У меня Не дома, но есть У него нехило так получается Меня отделывать Пирожка Я, я пирожка для него, ребят Вы понимаете, кто я? Чисто у меня под конец. Он дождался, пока я сгорел. Ах ты пидорас! А, нет, знаете куда пойдем? Давайте на зельках. На зельках я люблю купычиться. Здесь читров будет в этой серии мало, потому что я не хочу типа для некоторых игроков казаться нубом, но... На самом деле это просто читеры. С читерами надо здесь, ребятки, по этот добавлять их э, как в ГГ. Золотой ГГ. Дайте еще разок на зверках. Не, ну тот чел, наверное, даже и не был читером, потому что я этого не заметил. Вот этот читер сто процентов читер, читер, читер, пошел в жопу, еще какой-то стример, блин, появился. Что здесь так много стримеров делает, every day? Да. Да. Сливы я. Ну, на какие по типу Бэдварса мы, наверное, сегодня не пойдем. О, так это тот человек, который у меня на ухо кабал. Это же он? Это блюон. Блюон, потому что. Мне даже кажется, что здесь... Не знаю, есть ли такие боты, но, возможно, есть. Короче, а... Ну, ладно. Короче, боты, которые... Господи, что боты, которые? Да. Боты, которые боты. Сложно! Непонятно! Короче, боты, которые подключают своего бота, и типа он убивает игроков, после выходит из игры и так до бесконечности. Потом приходят утром и смотрят. Ненавижу читеров, ребят. Кто читер, просто не советую им быть. Попадете мне на форум. Как говорится. Как говорил один... Великий Человек Который был читером но Он не великий, но Но он человек хотя бы А не вот это вот говно Подожди Юти. Запоминаем этот ник Сейчас я его, наверное, на листочке Даже может запер... А ч он со Типа... Он снимает... А, я тоже ЮТи, чел! Я тоже ЮТи, если ты Нет, тут не этот... Не ебёшь мозги. Не компостируешь, нахуй. Я тоже ЮТи без ютуберки. Блять, Нихуя не комбить получается. Почему он так больно-то Какую хер он с одной зельки всё хп восстанавливает? Мне кажется... Мне кажется, да. Мне кажется, пышу, бабка играет. Сейчас знаю, как здесь играют в кинз бабки. Бабзина, тетя не ходит по Магуину. А может, бабка? А откуда вы знаете? А чё? Это Майнкрафт, здесь всякого. Ну не, не похоже на читера, на самом деле. Нет. Ну ладно, это был не читер. Ноль. Пошел в пизду. Так. Что это? Балаха. Что это такое? Я хожу, что такое балаха. А, балаха, я думаю. Ладно. Ухака. Да. Какая крутые. Да. Мне кажется, лучше уж на этот на хай гонять. На хай лицуха нужно. Здесь без лицухи примут любого. Любого гея что мне этот не дьявол, это я. Давайте попробуем классику. Ну, чисто мое мнение насчет этого сервера. как Ну, в принципе, как, наверное, многие знают, это читерский сервер, типа. Мое мнение об нем. Читерские. Я знаю много похожих серверов, на которых... Что, удочка? Почему удочка не взялась? У меня бинт сломался на мышке. Почему? Охерела, мышка. Мышка не работает. а ту ту ту ту Компас. Сохранить. Все. Будет полегче. По Какую фигу мне, бинт сломался? Я типа... А, ну не бинт сломался, но это все равно бинт. Вы знаете, что такое бинт, надеюсь? Многие. Взрослые маленькие, все любят шарики, сырные шарики. а. а, а. А, девочки, мальчики, облежишь пальчики. А, а, а, а. А ноль написал, да. Будем мстить игрокам. Будем мстить. Как они с нами, нормальными игроками, которые не читерят. И вот эти вот писька, сосы. Да. нормально. Это еще не хорошо, это нормально. Так, да. Кто поймет, тот поймет. Кто смотрел игру в кальмара, поймет. Почему? Что у меня с бингами? Как играть на Бладе? Ответьте. Как играть на Бладе? Ответьте. Как играть на Бладе? Ответьте. Этой мышки меньше... Хз сколько ей? Ей меньше, наверное, даже... Короче, ей три месяца где-то. И она уже не работает. Блади. объясняйтесь Типа... Драклик. Что с дракликом вообще? Ну ладно, послужишь еще рокотку на Эймера. будет не скоро. Ну ладно, погнали, болка. Как раз вот... А, болка. А. А, -а, а, ну, ладно. Это типа этот. Подожди-ка. Я хочу строительство протестить. Подожди, я не хочу строительство протестить. Что происходит? Ах ты ж мразь! Я yes, вот этот строитель! БВХ-шер, ПВХ-шер, ПВЕ, онлайн-экшен. Вы такого точно нигде не видели. Genshin Impact. Лучшая игра этого 20 -го 2022 -го года. Шо? Какой 2022-й, 2020-й. Э, выпустим. Лучшая игра всех веков. Мы надеемся, что вы, мы вас не разочаровали. И мы будем служить вам верой и правой. Какой хер это 10 хп за А, Ааа, это БВХ, это БВХ, это Бэдвардс, это Бэдвардс. Да. Просто увидим. Так, БВХ. Да. Ведьма. Какой-то нормальный чай попался. Шуздрак клика. Ааа. Подожди, здесь же более... Там... Более скольких хп не проходит Фу, блин, хп Это вот Как это давно называют? Кпс-а Там более 6 кпс, что ли, не проходит А, ну ясно, читики-то подрубил Ладно Вот это был читер, по-моему Погнали к следующему ну читер, с надеюсь, меня понимаете. Да, когда попытался прыгать на моем уровне. Если вы думаете то, что я просто не умею устроиться на вы думаете неправильно. Я немного умею устроиться. Там блоков 5 простраиваю. Кстати, можно будет выпустить видео типа про строительство моего, как я вообще строюсь на этом мире. Uh, да, Ш что я сейчас делал? Я сейчас Плэпэшился, либо я сейчас... Что я делал? Чел! Не, ну это читер, 100%. Если вы думаете, то, что я Еще один стрим -тр... Короче, если вы думаете, то, что я просто говорю про читера, кто меня убивает нет. Это вы заебали! Мать в канавке. Наконец-то. Уже, кстати, будет видео снято насчет... насчет строительства. А что я два раза, кстати, сказал? Е ты багаешь эту игру, чел! Как ты ее забагал? У в буках закрыл. Подожди. Ряд копируйте эти А, подожди. А, ну ладно. Подождите, мы же можем сами отправлять репорт Джу мразота. <свяк> Ненавижу таких игроков заебали. Если ты сейчас не примешь, я приду к тебе ночью. Давайте все вместе. И сейчас мне опять стат. Кто? Кто ты такой? Чтобы выходить из скатки со мной. Кто-то вообще. У тебя? У тебя сдохла мне больше У тебя, тебя сдохла, мать. Мне некого больше ебать. Почему у меня вообще было зельки, если я убирал? плохо Что такое БЛХ? Да. Когда пытаешься про клик это ну, уходит буквально 2-3 бока. Сейчас чисто чел напишет. МЛ. Если умрел МЛ напишет, то. МЛУ привет. Всему МЛУ. Если... Ну, люди, знающие, что такое МЛ, поймут меня. Не, ну. Он меня не слил. Он был подозрительный. Подожди. Хер продраг кликаешь нормально этом сервере, а точнее на виме воролде, виме блин вайм, танцевать начинайте, угу. ладно, ролик надо уже заканчивать, потому что я не хочу его долго монтировать, это давайте, ах ты ж, пидорас. Ну что это? Как он бошком мотает и попадает еще в меня? Почему по нему не проходит урон от огня, если здесь нету э, супер золотых зачарованных яблочек? Если он меня сойдет, то сразу же репорт нет. Ладно. Не зарепортую мне ни одного, потому что... Я забыл, как видишь, эта команда. Ладно, все, короче. Да. да это мы закончим ставьте лайки, подписывайтесь на канал дайте на этом ролике соберем хотя бы ну 5 лайков будет наверное достаточно ладно короче ставьте лайки, подписывайтесь на канал дайте мне 5 лайков да всем большое количество FPS и KPS. Say goodbye.